23 февраля поздравления принимают все мужчины. Какие впечатления оставила после себя военная служба? Мы очень часто встречаемся со служительными, с товарищами. Приоритет 2030. Стартовала защита программ развития институтов. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Карина Саяхова. Министерство науки и высшего образования России представило обновленный рейтинг медийной активности высших учебных заведений за январь 2022 года. Казанский федеральный университет сохранил позиции одного из лучших вузов по медиа-активности, разместившись на четвертой позиции ранжирования. Поздравления с Днем защитника Отечества принимают все мужчины и лица, связанные с военной службой. О том, какие впечатления оставила после себя армия у прошедших воинскую подготовку, смотрите далее.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 22 февраля в культурно-спортивном комплексе УНИКС прошло собрание со старостами первых вторых курсов Казанского федерального университета. В процессе мероприятия были раскрыты многие образовательные и социально-жилищные вопросы. Были отмечены темы стипендий, организации стажировок и трудоустройства, а также внутренней составляющей университета. Также студенты были ознакомлены с предстоящими семинарами и лекциями для старост, которые включают в себя образовательные модули. Студенты изъявили желание принять участие в ежегодном конкурсе «Лучшая академическая группа», которая пройдет в числах апреля. 13 мая 2021 года вышло постановление правительства Российской Федерации о программе «Приоритет 2030». КФУ вошел в группу номер один по треку «Территориальное исследовательское лидерство» и получил специальную часть гранта. О том, как свои программы развития защищают институты, смотрите далее. В Казанском федеральном университете стартовала защита дорожных карт развития институтов в рамках программы «Приоритет 2030». Первым институтом, представившим свою программу развития, стал Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. В своем докладе директор института Михаил Щелкунов отметил, что сегодня в институте действует сразу несколько программ дополнительного образования. И именно это станет основным вектором развития. У нас три, ну если уж с натягом сказать, четыре образовательные Программа доп. образования, это центр медиации и регулирования конфликтов, это школа молодого журналиста, это зеркальная лаборатория у социологов и программа истории философии науки, которая тоже вообще является нашей программой. Цель программы «Приоритет 2030» – к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов, центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. «Приоритет 2030» даст возможность сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. Да, можно много спекулировать о том, что в НЭЧи попали, там, потому что там такие такие-то вот, авторы, такие-то такие исследования. Но в любом случае Вот это есть Та модель, если хотите Куда нужно нам идти И создавать что-то подобное в программу вошли 106 университетов и 49 городов России. Они получат базовую часть грантов в размере 100 миллионов рублей. Отбор программу осуществила комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. По итогам очередного этапа защиты КФУ занял первое место в первой группе по треку «Территориальное или отраслевое лидерство». Таким образом, суммарный объем финансирования составил более 1 миллиарда рублей. Это есть вот пример того качественного скачка вот того проекта, который мог бы... Быть таким флагманом. Вот это действительно новая технология. В ближайшем будущем свои программы развития представят все подразделения Казанского университета. По результатам будет сформирован список вопросов и правок, которые будут внесены в дорожную карту институтов. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. В минувшие выходные состоялось традиционное выездное мероприятие для студентов «Поезд здоровья». Участие в оздоровительном выезде приняли представители Института информационных технологий и интеллектуальных систем и Института психологии и образования. Продолжается работа по продвижению номинации Астрономической обсерватории Казанского федерального университета в «Список всемирного наследия ЮНЕСКО». О том, как реализуется проект Астропарка, расскажем в следующем сюжете.